Здравствуйте! Представляю вам мой новый проект. Цель проекта является осуществить безаварийную работу циркуляционного насоса вилла ТОП-40, регулирование его по изменению давления тепловой сети с помощью программируемого реле ОВЕН pr 200 среди программирования ОВЕН ЛОДЖИК. Давайте рассмотрим схему, которую нарисовал. У нас имеется насос два датчика по давлению, один цилиноидный клапан еще есть обратный клапан чтобы не продавило обратную сторону на насос Так, рассмотрим датчик номер один он подписан как P1 датчик давления сухого хода я его так назвал если контакты на нем будут замкнуты соответственно в трубопроводе до насоса имеется давление равное заданному настройки датчика. Предположим, что 4 килограмма. Соответственно, насос будет работать по логике, которую я выстраиваю. Если давление будет ниже 4 килограмм, допустим, 2 килограмма, соответственно, контакты разомкнутся и насос остановится. Этим самым мы защитим этот данный насос вилла топ 40 сухого хода. Давайте посмотрим регулирование, рассмотрим. У нас имеется вот соленоидный клапан и насос, датчик P2, датчик давление попитки. Если у нас давление после насоса и после соленоидного клапана будет ниже, 4 килограмм а срабатывает этот датчик P2 но если у нас насос толкает и выдает 6 килограмм так и датчик настроен допустим под 6 килограмм если будет предел срабатывания от 6 до 4 килограмм вот ниже 6 килограмм когда будет Включается циркуляционный насос и открывается соленоидный клапан. Когда давление уравняется до 6 килограмм, контакты реле разомкнутся и соленоидный клапан мгновенно закроется и отключится циркуляционный насос, чтобы не расходовать электроэнергию. Так вот, я на ОВИН ЛОЖИКИ написал программу, сейчас я ее открою. Вот она. Давайте ее запустим. То есть мы нажимаем на панели "ПР" пуск. Видите, у нас на пуске, на выходе ничего нету, потому что давление на датчике номер 2, как вы помните, в норме, то есть, допустим, 6 килограмм нигде утечек нет вот, допустим произошла утечка сработала но если до насоса трубопровода давление стало меньше 4 килограмм сработала авария выключился насос, сулиноидный клапан у меня запитан на один конец один выход, точнее, сработала авария на уровень ПР-200. Ну, так вот, на этом вроде все. Спасибо большое за просмотр. Подписываемся. Не забываем.